добрый вечер всем очень рад вас снова видеть давно не было выпусков моих видео ну вот читая комментарии я начал видеть что такие комментарии как где где ваше видео куда пропало и все такое прочее ну что хочу сказать вроде много обзоров у меня по моим видео действительно уже как бы сказать нет не знаю, пока я так, чтобы выложить такое интересное, чтобы не просто оно было обычным покером и с какой-то изюминкой. Но ничего такого пока особенного не получается. Хочется показать какой-то результат, результативную игру. Но тем не менее, подписчики все-таки, видать, ждут моих видео. Поэтому решил сегодня записать очередную сессию. И. Сегодня у нас воскресенье, друзья, я практически каждое воскресенье играю Санди Шторм. То есть я не прекращаю играть в покер, я, конечно, играю, просто стал делать мало записей. И вот он, друзья, Санди Шторм за 11 долларов. Давайте мы его отметим. Так, какая у нас световая гамма? Ну, таким, наверное, синеньким цветом, чтобы было удобно за ним наблюдать поэтому, друзья, еще раз если давно меня не было, прошу прощения хочется записать какое-нибудь хорошее видео хороший обзор сделать ну, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравится мы куда-нибудь войдем в хороший, скажем, финальную игру хотелось бы дойти до финального стола Ну, всем приятного просмотра еще раз очень рад вас видеть. Давайте будем смотреть. Через одну минуту у нас начало турнира. Санди, что? Практически вот он уже начался. Так, сейчас я лишнего беру. Опять же, друзья, не буду я писать полностью. Говорю, бывает доходит до 8 часов турнир идет. Нет смысла его весь писать. Я так думаю. С интервалом там 5-10 минут будет идти запись. Так, сейчас мы сделаем настройки. 4-6. Давайте, пожалуйста, зайдем в игру. Так, сколько у нас тут столов? 7. Ну, вот у нас на 7 столов. И внизу у нас, друзья, Санди Шторм такой. Ну, в принципе, его я сегодня ждал. Остальные турниры, они побочные турниры. Тут за 2.20. но ну, в принципе, тоже хороший. Хороший. Давайте делаем рейс на Король Валет. Одномасный. Нравится мне такая связка. 1-2 два игрока нас уже за Коли. Так, 4-6. Ну, здесь в принципе будем сбрасывать Тут у нас. Тоже начался турнир за 0.55. Давайте так его сейчас отметим зелененьким. И... Низкобюджетный турнир я. Так, так, так, ту 7. Валет у нас есть. Нам нужна десятка. Мы были рейзером. Ну, давайте где-то полбанка я поставлю. Нам валет 10 надо. Валет 10. Там пики черви, две трефы, тоже такая опасная доска. И релиз, да, рерис. Здесь я буду сбрасывать, нет смысла тут начало турнира только. Чек рейс он сыграл. Поэтому буду выбрасывать. Володя, игрок из России. Так, здесь тут 7. В принципе, в пип 6 я думаю, есть я могу поставить. Посмотрим, что будет дальше. большие больших блайнда я решил. Здесь уже блайнды 150-300. Так, так, так. Что у нас здесь? Рейс на зеленом столе. Здесь 9 дома я буду сбрасывать. Так, ну пока что мне вот этот стол нравится. Этот верхний красный за 220. В принципе, мы нормально идем. Он и уже, конечно, идет два с половиной часа. Двадцать третью позицию мы занимаем из двух тысяч двести человек, так по идее буду спрасывать. Ну, посмотрим, как будет идти дело дальше. На синим столе у нас совпадение одно из с вольтом. Ну, тут, я думаю, просто чекать будет Ладно, заколю. Туалет. Туалет, туалет. Там тут 7, тус 6. Но более у нас шансы, конечно, на победу. Совпадение у нас одно было уже. Но дальше нам ничего не выпало. Так, и вот еще у нас такой хороший стол открылся за 4.40 нокауты. Так, здесь нам нужна десятка, 10 Ну, валет тоже, тоже был нормально был. 7, Так, а что у нас 2.70? Ну, 2.76 осталось, но ну, я думаю, что до призовых мест Тут у меня короли, ну будем надеяться, что у нас удвоение будет Я буду пушить, здесь тоже короли давайте посмотрим, какая вероятность событий да, одни короли проехали у нас и посмотрим, как на более такой, более-менее хороший стол за 3.30 тоже короли ну, надеюсь, там дамы какие-нибудь рейс такой небольшой, в принципе, рейс давай, дам. Да, там дамы. Ну, дамы. Ох, дамы, дамы, дамы, дамы, дамы. Да, черва там была. Угадали мы, что там действительно дамы. Так, 7, 2. Давайте мы вот так его расширим. разбрасывать буду. Здесь там черва нужна. Еще раз давайте посмотрим. Как у нас выпало. Хотя у него хорошие шансы были на флеш. И также здесь валет червовый. Ой, валет любой его. Так, так, так, так, сел, что у нас здесь такое. У нас двойка есть, давайте закорим. Три валет здесь нет сбрасывать да тут тоже мы на двойку 2,4 ну тут по шансам банка я думаю тут есть смысл заколить плюс 4,5,10 выбрасывать будем тут уже турбо турбированный турнир у нас сколько у нас по 5 минут блайды Тут буду будут делать, ту 6 кол у нас будет. Так, ну в принципе так доска нормальная. Я думаю, что никто не попал, будем надеяться. они что-то двое колят. Одна из брошу 2-4. король Анте 30 4, 50 по 5 минут тоже турботурнир ладно просто зайду к вам 7 140 сброшу туз король насколько 17 байнов да? Тут я, наверное, что-то пушить буду, этот рейс. Рейс 800. Смысла делать, что-то не хочется. Тут все-таки тот король как-то мне больше лежит, чтобы залынить эти. карты две. В принципе, хорошая рука, сильная. 36, 36. 210. 63 давайте законем 64 тоже колбит 104 нам семерка 6, ну, ничего не получается ну, тут я где-то поставлю чек-чек там в принципе не хочет ставить он так, 3-6, также опять там тут. Две восьмерки, 700, 11, 10, 10. Две восьмерки, ладно. 2, да, там что-то туз, валет, король тут, в принципе. Неплохие руки. Ну, тут дама буду калировать. Да, десятку, дама, дама, дама, 10. 3. Отлично, Друзья. просто все хорошо Два лет 8 3 6 4 6 еще раз у нас прошли дамы у нас есть но тут рейс очень большой 480 там я так полагаю что туз есть просто выкидываем ну, тут туз однозначно есть я так думаю сейчас посмотрим так 79 20. да там по тузу ребят Здесь очередные короли, прошу прощения, очередные короли, но ну, надеюсь тоже все пройдет хорошо. Так, тут что-то так активно идет. Игра за 4.40, давайте желтеньким цветом обозначим ее. Желтенький, желтенький. так вот у нас будет светлый 10 дам у нас есть здесь я буду ставить 10 дама крести не буду я давать шансов на улучшение Но здесь я буду пушить тут две пики будем и вот вид что мы флеш собираем 6 тоже буду колировать туз 10 будет у нас рейс такой в принципе турник только начался 9-10 выбрасывать буду в принципе нормально мы идем 1800 осталось вот, в принципе до призовых почти одной ногой. 26, ну тут король дама, 7 блайн блайндов у нас этот буду тушить. Тут здесь. Все крести но забрали мы 10 валет же рейс будет 29 а это сами, он, да? сбрасываем да? 65 так а тут друзья на королике ох ты нам две семерки повезло нам друзья повезло семерки нас спасли но ну, это меня радует конечно что же извини друг с бразилии 9 да? так о чем тут резам выходить что 9 дама червоного найдем да и тут у нас хороший принципе 200 пики то что здесь одномасный буду пушить так, тут у нас ничего не попало кажется где-то побольше турниров открылось так, нам нужна черва. Черви 10 дама. А, Тут вот здесь еще здесь такой у нас. 3.30. 1700 на буду сбрасывать, конечно, в принципе. <туклы> такой и пусть бланда 9 4 король. так сейчас у нас открыто порядка сколько Опа. а тут что такое тузы так ладно за 0.50% мы отошли столы уменьшились у нас стало 7 столов а 8 8 8 столов у нас так 4 дамы тут в принципе отсутствует за доллар 10 давайте тоже цветовую гамму поменяем. Коричневый пускай будет. Так, и красные столы у нас такие. Они монстровские, да, я, в принципе, синий и желтый тоже. 3, 9, 7 дама. Так, друзья, ну давайте, такое начало, в принципе, у нас уже записано. Поставлю сейчас на паузу. А потом, конечно, будет продолжение, поэтому следим так, за. Игрой. Ну что, друзья, закончился у нас первый час игры. У нас открыт такой вот сильный турнир, как Санди Шторм. Ну, в принципе. Так, регистрация еще полтора часа. Так, у нас 13 тысяч участников почти. Так, и за первое место у нас пока около 17 тысяч долларов. со 2 11 за третье 8. Ну что хочу сказать, стек я, конечно, слил наполовину. Что у нас тут получается? как у меня пока не складывалась игра. были небольшие такие совпадения, но пока что вот первый час игры не сильно сложился. Это мусорные руки практически у меня. 8 балетов, королев, я не помню, сет. Здесь я сбрасывал. Так, ну, небольшая история игры. Но в итоге у меня сейчас, можно сказать, 5000 фишек. Так, э, в принципе, за столом 2 доллара 20 центов у меня, в принципе, идет неплохо осталось 853 человека и наша позиция 101 дошли мы до до призовых 2 доллара 19 центов пошли так дальше за 330 у нас что у нас здесь получается осталось 904 участника и почти мы доходим до призовых но здесь мы уже были почти на вылет и нам повезло ловили мы удвоение тут это было давно поэтому тут навряд ли сейчас мы дойдем до этого но в итоге пока вот мы в игре в игре в принципе ну да призовых желаю я а там посмотрим так следующий стол тоже за 330 и 25 тысяч долларов призовой фонд за первое место полторы тысячи долларов так ну, в принципе нас нормально идет пока что еще идет поздняя регистрация. Турнир у нас э, полтора часа этот проходит. Ну и фишек, в принципе, у нас э, достаточно для игры. Так, про эти три стола мы рассказали. Так, Санди Шторм. Это я, кажется, про него сразу рассказывал, да? Да, мне кажется, это. Так, э, за доллар 10 у нас, в принципе, тоже начало игры пока. 29 минут идет турнир но ну, пока тут рассказать нечего и тоже такой вот интересный турнир за 4.40 так за 4.40 он такой прогрессивный так что у нас такой блайнды у нас растут каждые 10 минут но в принципе такой тоже интересный турнир но пока что мы тут еще не так все складывается короли ну четверки мы не поймали два король тут тоже мы тут отдали на два король но пока что вот так поэтому самый такой у нас лихой турнир это вот здесь 105 тысяч у нас фишек осталось 853 человека ну что пожелаем удачи и всем приятного просмотра, кто смотрит и следит за моей игрой. Пишите в комментариях, может быть где-то, конечно, допуская ошибки, хотелось бы их озвучить бы. Может быть, вы мне как-то поможете еще лучше настроить свою игру. Ну а что, всем приятного просмотра. Так, что минута две, хотел сходить попить. Да, Ну что, что друзья, заходил я попить, потому что практически весь час сидишь и уйти не получается, так как много столов открыто. 7 столов на данный момент. Так, все у нас нормально. Что-то звука я не слышу. Так, 4 король фолд. 7.5 вольт. Ладно, 3.10 вольт. Два короли здесь я пушу и буду 11 долларов. Да? И вот он, друзья, первый пуш на королях. Надеюсь, удвоимся. стеки здесь, в принципе, большие. Может, кто-то и заходит. Но наша, наша мечта это получить удвоение. Так. Второй нам нужен. Да, вообще замечательно. Попали под тузов. Ну вот так у нас Санди шторм заканчивается. Не стала смотреть, как это происходило. Ну в принципе интуиция подсказывала, что, наверное, я на вылет иду. Ну куда деваться? Ладно, надеюсь, что мы так 730 здесь фолд. Тут что у нас? А, тут, в принципе, еще есть играть. Так, вот так у нас зашел. Очередной стандишор. Ну ч ⁇ вот закрываем его. Еще у нас 6 столов. Так. Это что за 2-2 у меня валит. А вы? Так, у нас учет 18 тысяч. Прямо нормально идем. Так, сейчас я 6 столов поставлю. 5-2. Так, что у нас здесь? А это желтый. Короли, друзья. Очередные короли. Надеюсь, мы здесь хоть каким-то образом наверстаем опущенные. 3.30. Но я здесь буду пушить, в принципе, с 2 лет дама. запушить буду. 13 впит, в принципе, тут так 8-3 одномассный ну две дамы открой пожалуйста будет замечательно так а здесь мы будем палировать на ту 6 задумался ну король пожалуйста король король король 3-3 3-7 дама да что ты почему но почему почему почему у нас так происходит а потому потому потому это просто подарок друзья, подарок десятка упала и вот не знаю что сказать но в принципе я очень расстроен мы так хорошо шли так вот вели игру теперь 25 у нас осталось больших вайлов ну, играть то можно конечно но... Печаленько, печаленько. Нас переехали прям капитально. Ну что, будем удваиваться. Я не знаю тут, как. Что у нас получается? 700. Да, вся надежа была на этот турнир у меня. Но как-то вот нас... Опрокинули прям 4 валета. Да, всю игру он мне сбил. Такой алын у него был хороший. Надо как-то браться, подниматься. Ревиз. тысяч, конечно, это мало, очень мало для игры, так что конечно туз дама здесь будет пуш, что у нас туда шли до призовых. Ну почти даже 848, 845, я думаю. Начнем. Да, ну на король валет ничего у нас не получается. четыре тоже Ну никак не идет у нас игра. одномастный буду калировать. ну здесь только рисковать конечно так они уд... не, не удвоились а ну, выгнали мы тут на валет 10 я не слышу, чтобы был звук в наушниках. Так, 4.3. Фолд, 7.4. Ладно, сейчас будем так, звук 5 5, 2 5, 2, 3, 2, 3. Звук у нас есть. Есть... 5 туз черепин нам надо. Так, это уже хорошо, да? Ну давайте, пещ ⁇ Тыщ ⁇ нку где-то 600 я поставлю, плюс 5 черепа. составить на пятерку туз 8 надо кроме так что у нас по местам 4 8. да тут мы дошли до призовой в принципе так, 5 7 у ну, нас теперь интересует желтый турнир надо тоже как-то восстанавливаться и 8, рейс 4.8. 8 шли, шли впереди теперь позади. Так, 10 король тоже будем колировать. А, да мы нету. Давай запушу меня. Корот 5, Коротко, 5 ну, тут Тут буби 35 надо. 3-5 ну, тут слишком очень 700 фишек mm -hmm. так тут 10 160 мы будем защищать Да. ну король нам нужен дома да, короля алым 10 да. так туз король Ничего mm себе. -hmm. Mm -hmm конечно с король то же самое но вот если этот игрок будет пушить я буду калировать его да, ничего не приходит но буду атаковать Да, вот так он вообще на 10-3. На 10-3 хитро сыграл. Ну, чё похвально. Ну тут я буду чё-то запушивать чем 2 500 4 на 500. что такое опять опять переезд рейзом буду играть тут такой тайт вроде как игрок ну, туз король рейзом зайдем ну две пить я буду здесь это пушить если будет на ну, рейс буду алым конечно делать 4-3 восьмерки это Ну, так, валет 5 будем сбрасывать. 8, 7, 13, 303, ну ладно, заколим. Еще поиграем. Семь восемь вполне дали. Да мы шесть, да мы шесть будем сбрасывать. есть на стул будем продолжать ставить правда кикер слабенький семерка здесь и 98 восемь. Тут 25 раздач <соединяем> ну, тут... 900 я попробую еще взять. Синтез 7. Получилось тоже там оказалось. Так, так, так, 2, 8, тут 300. Кажется, по шансам банка закалировать. Хорошо нам зашло. 5000 у нас было. Давай я дам 2 резить. 5-7 калировать. Да, что он тут потерял, шестой стек. А, нас пересадили. нас пересадили так, друзья давайте на паузу нажмем ну очередной переезд у нас друзья вот, конечно король валет Оставалось у нас 11 блайндов, тут большой блайн 2,5 тысячи, анте 380, у нас 2,727 тысяч, то есть, ну, я решил заолынить. СТ гигантский, просто 300 тысяч почти, ну, и повезло он Болит свое вальта, в принципе, который дает ему победу, так сказать. Ну и вот так у нас заканчивается еще один стол. Это у нас 5 столов остаются. Так, 9 валет, 4-5. Так, друзья, у нас 4 стола. Так, ну моя задача, конечно. снова вот этого столе нужно подняться. В принципе, такой. Интересный турнирчик на убивание за 4.40. Хотелось бы в нем поиграть. Так, вот тут за доллар 10. Ладно, заходим валет 8. Восьмерка есть, только пуш остается. Делайте. Так, 560 валетов. 8,9, да? синий так так 500 предлагаю заколить И выиграть нам 75 центов да у нас еще заколил 67 на ногу. банка идти надеюсь там 3-3 7 тус 7 65 5, 7 -5 -8. есть стояли это хорошо так а здесь мы к ней мы уходим из игры до призовых еще далеко В принципе нас переехал Три девятки у него, ну, в принципе, не так он уж для меня, для меня дорог был. Ну, блин, 2, 10. Так, 10 будем рис А на этом турнире мы тут устояли. Так, ну любой турнир, если честно, он, конечно, дорог, но тут мне ну, тут не так жалко было доллар 10 проигрывать. В принципе, тут э, с у меня оставался там тысяча фишек, э, блайнды 70-140, поэтому.. Ну, в принципе, сколько может. Тут... Час 18 мы сыграли, ну, ладно, 3 стола у нас остается. Так, тут тоже за 0.55 такой слабенький турнирчик, так, 5.8. Ну, у нас вот два таких красных турнира бомбовских осталось. В принципе, здесь уже поздняя регистрация закончилась, пошел вот этот обратный отсчет по игрокам. И Давайте попробуем наверстать упущенное, тушить, сбрасывать. 10, тоже фолкса давайте стоп так порели с 900 да, ну Восьмерка есть тут. Буду ставить. 10-6 тоже выбрасываю ну, почти два часа он уже идет но что-то у нас вяло вот, вот так бленд у нас скажет 10 минут ну. ладно попробуем как-то продвинуться ну, 4 давайте 600 поставлю Хотя, в принципе, было зря в ранней позиции. Да, сильно пятерку он поймал прям. И обои, да? Двойка, двойка, триста тут многовато. Стек маленький, я бы конечно, 120 с Там может 20 тысяч было бы, но тут поймать пальта короля в надежде. Ах, ну 9 3 сбрасывать буду. 10 король в принципе 600 900 300 Тут однозначно выбрасываем. так ну чё будем здесь что-то делать Нажимаем на столе туз 10 ну, в принципе здесь будем резать думаю зайти так что 50 в пик большой попробуем заколить у меня еще есть больше ну, вузовый турнир 0,55 центов здесь. Хотя почему-то у меня здесь пип большой 39. Наверное, это бедра, да? Вузова. Ну ладно. Вот здесь я буду колировать. Опа, полын. 10 тысяч сбрасывать. Вот так тут у нас... минут. Не забудь, как твой любимый цвет тут. поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить смогут одни девчонки.